И снова здравствуйте, дорогие друзья, продолжаем вещание, и сейчас в программе на самом деле киевский журналист, опальный киевский журналист, человек, который прошел через антитеррористическую операцию на Донбассе, Александр Мединский. Александр, здравствуйте. Приветствую вас, Сергей, приветствую вас, дорогие зрители. Александр, ну... А... Вы понимаете, я когда смотрю на Украину, э, вспоминаю даже не времена э, гражданской войны на той же Украине, вспоминаю э, Шолохова и его «Тихий дон». Помню, как э, гражданская война разделила вот так ножом, прошлась просто по селам, по семьям, казачьим семьям, когда э, два родных брата, один за красных, второй за белых, потом э, Гришка Мелехов и белым был, и красным становился, опять куда-то его судьба бросала. Вот эта ситуация вдруг сто лет спустя вернулась на сегодняшнюю Украину. Казалось бы, люди, которые жили тихо, мирно, спокойно, потом им кто-то вдруг объяснил, что для того, чтобы жить лучше, Необходимо в собственной стране э, всех плохих уничтожить Оставить только хороших И вот сейчас ситуация подходит к тому пику, к той вершине Когда э, вроде бы одни хорошие остались Но эти хорошие начинают уже друг к другу присматриваться И видеть в них плохих А дальше пойдет вот это дробление, дробление, уничтожение Вот объясните, пожалуйста э, Неужели нельзя было тогда, э, пока еще мы все были на берегу Понять, что впереди ждет беда. Это я э, спрашиваю с учетом того, что нас смотрят граждане России, в том числе, которые сегодня уже на полном серьезе заполнили социальные сети, заполонили картинками, флешмобами и всем остальным. Только революция, только выйдем, только сметем эту поганую власть. И вот тогда наш кандидат, там Ксения Анатольевна, Павел Николаевич, кто угодно, какая разница, э, вот с ним, с ней мы победим. И Россия расцветет... Э, ну, как Украина? Вы понимаете, тут можно говорить просто пословицами, они полностью будут, наши народные пословицы славянские, они полностью будут отображать ситуацию. Ну, во-первых, задним умом все крепкие, вы понимаете, да, и нет пророков в своем Отечестве, люди, которые об этом говорили, говорили об этом громко, ясно, не были услышаны, потому что каждый считает, что мы пойдем своим путем, как нам Владимир Ильич замещал, каждый думает, что его путь будет самый правильный, но если посмотреть на историю, нашу славянскую историю, к сожалению, она полна вот таких вот междуусобных, ну, на современном языке гражданских войн. Это начинается еще с феодальной раздробленности Киевской Руси, Древней Руси, кому как угодно. И завершая, вот как вы правильно сказали, гражданской войной при распаде Российской империи. К сожалению, мы не исключение, мы не первые и... Дай бог, чтобы были последние в этой череде конфликтов междуусобных. Что я могу сказать по поводу того, как в России это вообще, с моей точки зрения, все может произойти. К сожалению, Россия не полностью однородна. Да, есть один менталитет абсолютный. То есть от Владивостока до Закарпатия этот менталитет однозначно скрепляют все народы но между тем есть региональные отличия подчас очень даже серьезные это могут быть и мусульмане в россии это могут быть и какие-то буддисты кто угодно но э, вот эти вот э, к сожалению различия э, где-то культурные где-то языковые э, могут сыграть злую шутку в том плане что естественно внешние силы всегда стараются использовать это для э, разделения а всем нам известно, что еще Макьявели писал «разделяй власть». Для разделения и затем успешного освоения этой территории, которая на данный момент называется Российская Федерация. Вот именно это произошло с Украиной. Да, есть небольшие различия. У меня вчера был эфир с Инной Иваночко. Это общественный деятель из Львова. Она сама галичанка, патриот Украины. Но она нормально, адекватно относится к ситуации, на Украине, она понимает, что Украине нужен мир, она понимает, что нам э, вообще не было никакого смысла и резона ссориться с Российской Федерацией, с Россией, потому что это наши братья. Так вот, Инна Иваночка прекрасно э, заметила, что на самом деле вот в этой войне, э, которую там приписывают войне бандеровцев и, э, скажем так, там прокоммунистических, просоветских сил, на самом деле самих Галичанта и немного приняло участие. Приняли участие э, вот эти вот разжигатели, крикуны, она говорит, что в саму галичину у них он не хватает своих националистов, приезжают люди с центральной, с восточной Украины на гастроли. Так вот, вот это вот небольшое это по численности меньшинство разжигателей, которые используются эффективно западными структурами, э, ну, будем говорить прямо госдепом, да, это, ну, всем уже очевидно, это атлантистские структуры западные. Так вот, э, вот эти вот разжигатели... Э, они э, по своей сути не являются каким-то э, национальным меньшинством да, или большинством, не являются э, каким-то преобладающим по численности населением какого-то региона. Они в очень большом меньшинстве, понимаете, их вообще практически нет. Но они самые громкие, они имеют самую большую поддержку. Их поддерживают, конечно же, ведущие СМИ, э, потому что, естественно, выделяются гранты на финансирование информпроектов. И эти люди умудряются создать самый большой шум. Ну, как мы знаем, что меньшинства, как правило, создают самые большие информповоды. Ну, это вы в России все видели на, по поводу э, сексуальных меньшинств, я ничего не имею против них. Но они почему-то привлекают к себе больше всего внимания. Ну, очевидно, что их меньше всего. Александр, очень интересно, кстати, вот Климкин тут про чемпионат мира по футболу заикнулся о том, что будут призывать ультрас западных стран принять самое активное участие в контрпропаганде, в антироссийской пропаганде на стадионах и в городах, где будут проходить матчи чемпионата мира. А я вспоминаю, как это все было до Майдана. Я помню даже наши Севастопольский футбольный клуб Севастополь и Симферопольская Таврия, ведь ультрас состояли из ребят наших местных крымских русских но они э, вот с голым торсом зиговали они рисовали на себе всякие гадости они э, когда приезжали из львова последняя игра была таврия карпаты в симферополе и это было э, как раз в день э, 14 сентября да вот праздник этот на покров приезжали октября когда приехали Карпаты, они вышли в черной красной форме. Это еще до Майдана задолго было. И э, вот наши ультрас, самые ярые, и э, львовские, они были вместе. Они кричали, вот э, русофобские кричалки. Таврия их тогда порвала 3-0 в сухую. Тем не, менее, тем не менее, я увидел тогда, что э, ультрас, они везде одинаковые абсолютно. Их кто-то ведет э, и координирует. И потом, когда эти ультрас появились сначала на Майдане, потом они... Э, Ездили по городам э, Юго-Востока Украины, устраивали там вот эти марши с избиениями. А потом, когда в Одессе, в конце концов, ультрас приехали, э, Харьковские, кстати, наши же вроде свои, вот, приехали туда и устроили там вот это безобразие, и я действительно понял, что от этих ультрас добра не будет. И потом, когда началось АТО, э, во всех практически вот этих самых активных батальонах были представители футбольных ультрас. И вот, вот Вы сами подтвердили слова Инны о том, что э, вот эти вот нацисты, они не являются каким-то национальным меньшинством. Да Их нельзя назвать, что все голичане нацисты, как вот сейчас некоторые пробуют это разжечь или еще кто-то. Нет, это э, дисперсно распространенная публика, которая по чуть-чуть есть везде, но они имеют очень широкую поддержку, еще раз повторюсь, финансовую, медийную. И именно эта поддержка позволяет им выглядеть доминирующим на общем фоне людей, которые занимаются простыми житейскими вещами, любят друг друга, растят детей, ходят на работу, которым эти майданы, извините, до лампочки, которым нужна уверенность в завтрашнем дне, нужен хлеб на столе сегодня и нужно здоровье своих детей поддерживать. Понимаете, вот этим людям некогда ходить на майданы, этим людям некогда бастовать. А, к сожалению, вот эти вот, как правило, даже безработные ультра, с которым хочется красиво жить, вы понимаете, да, хочется, там, какие-то дорогие алкогольные напитки, может быть, они, может, и за какой-то здоровый образ жизни у них какие-то могут быть мотивации, там, хочется красивую одежду какую-то модную, и, там, оружие хочется, ну, у каждого своя в голове мотивация, они на это все попадаются, на эти удочки. И здесь они берут эти легкие деньги, так или иначе, которые попадают в эти структуру. И уже за эти очень небольшие средства э, делают очень тяжелые вещи, которые, очень плохие вещи, которые имеют тяжелые последствия для той страны, где они это осуществляют. Я опасаюсь, что в России может быть такой сценарий. И, кстати, самая большая сейчас проблема, вот мы говорим про Россию, я думаю, следующий удар будет нанесен по Беларуси. Россию сейчас тяжело... Э Ударить, объективно говоря, Россия сейчас ну, на подъеме и фактически становится сверхдержавой, уже, наверное, стала по факту сверхдержавой после того падения, которое мы пережили в 90-х годах. А вот Белоруссия находится в очень тяжелом состоянии. Я наблюдаю, как с э, Магары вот эти вот все, э, так сказать, литовские легионы белорусские, да, которые ездят на вышкалы в Украину сейчас. Это ведь не проблема, поехать где-то в Закарпатье, организовать свой националистический вышкал эту тренировку и э, мы тоже раньше смеялись с этих э, националистов которые пристраивались э, к разного рода экологическим митингам пристраивались к митингам по защите исторических памятников всем было смешно потому что их было мало они были ну, бледные какие-то на общем фоне но когда на майдане они стали убивать э, сотрудников беркута сотрудников э, милиции когда они начали э, громить людей сжигать людей в одессе тогда уже стало не до смеха тогда уже было поздно смеяться, тогда пожинали горькие плоды. Так вот, я думаю, основной удар сейчас все-таки будет нанесен по Беларуси, хотя Россия находится в зоне риска как основной основная мишень, но я думаю, она не по зубам, не по зубам сейчас этим структурам. Александр, вот Порошенко встречался с Волкер, обсуждали в том числе миротворцев, пленных и закон о реинтеграции. На ваш взгляд, вы изнутри видели ситуацию в АТО, с той стороны видели. Насколько, по-вашему, украинская армия, вот эти украинские батальоны из так называемых как раз... Патриотов из бывших ультрас и просто нанятых э, охотников за чем всем так хорошим. Насколько вообще украинские войска сегодня мотивированы, если поступит команда, идти в наступление? И насколько Украине самой это надо, идти в атаку и пытаться э, реинтегрировать Донга, Донбасс по хорватскому сценарию? А, скажу вам откровенно. В Украине сейчас распространены антироссийские настроения. Это факт. И сживать их будет очень сложно. На это потребуется много времени. Но сама усталость от войны она ни с чем уже не сравнима. Вы представьте себе, мы воюем фактически уже столько, сколько мы воевали во время Великой Отечественной войны. Четыре года мы вели эту войну. В Украине уйдет уже четыре года война. И конца и края ей не видно. Постоянно гибнут Очевидно, что, уже очевидно, что эта война не ведется за какую-то священную э, оборону Украины от России. Давно уже всем понятно, даже самым упоротым активистам. Э, все понимают, что эта война преследует в основном коммерческие интересы. Поэтому штатные военнослужащие без энтузиазма относятся к таким инициативам. Да, они туда едут в основном за деньгами. Не скроем, что в Украине сейчас очень тяжелое материально-финансовое положение у большинства населения. Зарплата в армии позволяет ну, на относительно неплохом уровне содержать свои семьи солдатам. Поэтому они там и находятся. Но рисковать своей жизнью, идти в какие-то самоубийственные атаки, я не думаю, что армия на это пойдет. Добровольческие батальоны, ну по большому счету их осталось немного, они выполняют роль провокатора. Вот большой вопрос, кто обстрелял этот автобус в Еленовке, по-моему, да, был обстрелен автобус, погиб один человек, второй ранен. Позиция велась со стороны украинских э, позиций. Э, стрельба велась со стороны украинских позиций. Кто вел эту стрельбу, большой вопрос. И надо в этом разобраться. Хотя наши пропагандисты э, из, генера... из э, штаба АТО, э, там, издания «Гордон», Громадской ТВ», они все заявили, что... Заметьте, Хук лично объявил, что стреляли э, с позиций боевиков. Хотя э, э, миссия ОБСЕ была на месте сразу же. Они сразу дали... Э, свою, скажем так, свою оценку ситуации и заявили, что направление стрельбы было с запада. Кто это был, неизвестно. Я вполне допускаю, что это могло быть какое-то слабо контролируемое подразделение добровольцев, которые, очевидно, получают какие-то, так сказать, приказы на расшатывание ситуации, чтобы ситуация не успокаивалась, надо ее периодически поддерживать жертвами. И э, вот в такой ситуации я вижу затягивание конфликта, потому что он жизненно важен для порошенко. если конфликт при, прекратится, для него это будет сравнить катастрофы, не на кого будет списывать все проигрыши, неудачи, все проблемы в стране, не будет хорошего повода давить оппозицию журналистов. ну понимаете да о чем я говорю. И тем не менее, я очень мало случаев и эпизодов знаю, когда люди отказывались идти на эту войну, отказывались от мобилизации, получали условный или безусловный срок. Скорее знаю одного журналиста, это Руслан Кацаба, и одного политика, который получил 5 лет, уже получил и сейчас тоже апелляция, но он сидит все равно уже в исправительном лагере. Это Эдуард Коваленко из Геническо. Так вот, очень очень мало антивоенных настроений публичных в стране. Люди готовы идти, чтобы прокормить свои семьи, готовы идти и убивать чужие семьи, чужих детей. Насколько это может затянуться? И действительно ли правы те, кто говорят, что Украина может вот в таком состоянии жить и выживать очень и очень долго? К сожалению, вы правы, но тут надо есть еще определенные нюансы. Сперва была мобилизация, сейчас ее уже нет. Ее нет не потому, что такие у нас правители хорошие, просто уже нет внутренних ресурсов для мобилизации, люди разбегаются. Они разбежались уже после второй волны, начали разбегаться, некого было. Людей ловили реально там по проходным заводам, реально на рынках отлавливали, как говорится, снимали с поездов, отправляли в Нацгвардию, это факт. А сейчас людей могут э, заманить только хорошей зарплата, я повторюсь. Ну как хорошая? Э, хорошей для Украины, потому что Украине вообще нищенское сейчас положение. Мы беднейшая страна, наверное, Европы. Да что там Европы, в мире, наверное, уже там, приближаемся к, чемпи к чемпионам. Э, вопрос в том, что э, сама война выгодна нашему руководству. Им очень выгодно того, что э, население разбегается от этой войны. Фактически, самые думающие, самые способные люди уже за рубежом остаются только люди, так сказать, не мобильные, люди пассивные, которые ну, не будут ходить митинговать, не будут протестовать. А им не нужно успешное общество, им нужно пилить кредиты, которые не им же отдавать. Им нужно делать вот эти вот все схемы сырьевые, ну, допиливать экономику Украины, то есть жить за счет сырьевой ренты. И все, то есть фактически это использование административного ресурса, который они сделали своим бизнесом. А как будет развиваться социальная обстановка, их это абсолютно не интересует. И э, я считаю, что, к сожалению, эта война имеет все перспективы, кстати, одной из самых долгоиграющих в Европе э, в современности. Потому что, как мы знаем, Война в том же Приднестровье завершилась довольно быстро, горячая фаза конфликта. И э, в той же Абхазии там эти конфликты они тоже происходят довольно редко. То есть там нету постоянного такого напряжения на линии разграничения с ежедневными жертвами, э, с массой мирного населения погибшего. Это, к сожалению, особенность Украины. Если взять ту же Югославию, там довольно быстро все проистекало и э, стороны расходились по углам. В Украине этого не происходит. И очевидно, это выгодно прежде всего... США Для того, чтобы иметь постоянную точку напряжения под боком у России, использовать Украину как такое шило, которое можно воткнуть в бок той же России. А что будет с этим шилом, никого не интересует. И заключительный вопрос. Война может перекинуться, я не имею в виду по этническому и еще какому-то принципу. Я имею в виду вот война вооруженных людей с невооруженными, нападение вот эти банды. Может перекинуться на остальную Украину? И готова ли украинская власть, вот Порошенко ж не зря взял себе полномочия использовать армию по всей стране, наверняка что-то такое понимает. Способна ли украинская власть жестоко подавлять тех, кто еще вчера был э, героями Майдана, тех, кто собравшись в эти отряды, банды, подразделения, будет держать целые губернии. Ну, это не просто может, это уже произошло, это уже сейчас про происходит на всей территории. Посмотрите, э, у нас произошла де-факто федерализация. Допустим, тот же регион э, Янтарный, Ровенская, Ровенская область, э, соседние, реги ну, соседние небольшие районы, которые прилегают. Они полностью контролируются криминалитетом. Вооруженные банды подменили собой полицию, подменили с собой армию. Если там и есть какие-то формирования полиции, они полностью срочены с криминалом. Центральное правительство постольку поскольку имеет отношение к этим регионам, чисто лишь потому, что там контролируется вывоз через границы этого всего. То есть на уровне коррупционных схем, скажем так, идет, идет взаимодействие с этими регионами. И э, если взять сельхозрегионы, там такая же ситуация. Постоянно происходит нападение на фермеров, перераздел земли. И все это ведется э, руками вооруженных банд, вот этих вот националистов, которые вчера были в АТО. Об этом пишут сами, э, скажем так, патриоты, которые есть некоторые еще более-менее подпорядочные люди, которые остались единицей. И они об этом пишут абсолютно открыто. Они говорят, да что же происходит, ветераны АТО, грабят своих же сограждан, ну это недопустимо. Так что все это произошло и так, и ну, я увижу только ухудшение ситуации, и если ничего не будет сделано, страна начнет фрагментироваться по языковому признаку, потому что невозможно такое давление долго выдерживать. Это признает и сам Геращенко, который предупреждал, о недопустимости принятия репрессивных законов по отношению к русскому языку. Он сам заявил, что в таком случае нас ждет парад, парад, парад суверенитетов, и это будет очень большой проблемой. Ну вот, очевидно, никто не прислушивается даже к таким вот деятелям, как Геращенко, и нас ждут какие-то сюрпризы. Александр, к сожалению, время наше подошло к концу. Надеюсь, продолжим наш разговор. Я надеюсь на то, что зрители зададут ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ваши ответы. Так что вот приглашаю продолжить нашу беседу, наверное, уже на следующей неделе. Плюс, согласен. Хорошего дня. Отлично. Договорились. Всего вам доброго. До свидания. Итак, дорогие друзья, Александр Мединский в эфире нашей программы, ну а мы прервемся не очень надолго, обязательно продолжим. Сегодня еще будет, правда, уже не в прямом эфире парочка и замечательных эфиров, отличных собеседников. Смотрите нас на канале YouTube новостного фронта и на нашем сайте NewsFront. Пока!